Добрый вечер, дорогие севастопольцы! сильно нажал. Слышно меня? Нет, плохо. Очень важно сказать то, что во время референдума мы надеялись, что мы попадем в Россию, в советскую Россию, фактически вернемся в СССР. Но наткнулись... На непонятно какую-то Российскую Федерацию, которая по сути дела, как стало нам недавно известно, является частной корпорацией. И правительство Севастополя является частной корпорацией. Обман пошел с самого начала. Нам выдали вот эти фальшивые паспорта с фальшивыми печатями, с фальшивыми подписями. Это не документ, это аусвайс. Именно так поступали фашисты, когда выдавали на оккупированных территориях. Именно они отбирали землю. Именно так поступает правительство Севастополя, отбирая землю у жителей Севастополя и Крыма. Недавно я к своему студу узнал, что мы все являемся гражданами Советского Союза. Никто из нас никогда не писал заявление о выходе из состава Советского Союза. Никто из нас не писал заявление о вступлении в состав Российской Федерации. Мы в лучшем случае писали заявление на получение бланка паспорта Российской Федерации. А гражданами Российской Федерации по законодательству мы не, не являемся, так как мы не прошли процедуру прохождения гражданства. Мало того, к своему стыду я узнал, на этой неделе, оказывается, районных судов вообще не существует в Российской Федерации города федерального значения. И городские суды, которые зарегистрированы, имеют... ОГРН, Общероссийском государственном реестре, как частная фирма. Все судьи, на которые они говорят, что они судьи, не могут подтвердить свои полномочия. Более того, мы узнали, что указы президента о назначении судей фальшивые, без печати, без подписи. Ни один судья не может подтвердить свои полномочия. Вы можете сказать, что я заявляю громогласно. На самом деле у нас уже есть документы. Мы их представим. Вы убедитесь. Пришла громкая связь. Алло. На самом деле у нас уже есть документы. Мы представим их. Вы убедитесь, что ни один районный суд даже не имеет общероссийскую регистрацию в налоговой. А это значит, все решения, принятые так называемыми районными судами, в том числе и городскими, подлежат отмене. Они не имеют никакого законного права выносить эти решения от имени Российской Федерации. Есть ряд пунктов, где необходимо подтвердить квалификацию, не говоря о том, что законодательное собрание приняло закон от 25 июня 2014 года за номером 50 о мировых судьях в городе федерального значения. Так там сказано, для того, чтобы стать мировым судьей в городе федерального значения, Нужно получить одобрение от губернатора, потом депутаты ЗАГС собрания вносят и голосуют. Скажите, пожалуйста, вы хоть раз слышали, чтобы депутаты Законодательного собрания утвердили хоть одного мирового судью согласно статусу города федерального значения? Нет. Такого не было никогда. Они сами себе противоречат. Мало того, они ссылаются на какие-то указы президента без подписи, без печати. А ведь согласно ГОСТу Р 51511-2001 сказано, что должна быть гербовая печать. Никто из них не может это подтвердить. Более того, по сути дела, правительство Севастополя также является частной компанией и не имеет никакого отношения занимать здание горисполкома. Она не имеет территории, не имеет баланс. И ни одно из управляющих компаний не может подтвердить на каком основании они занимают данную территорию. По сути дела, раскрыта тайна. Тайна заключается в том, что мы находимся в оккупации. Не то, что мы наблюдаем, идет подмена государственных органов. На самом деле мы были гражданами СССР, мы и остались гражданами СССР. И хочу вас заверить, что с 1 января 2018 года будет восстановлен СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Это единственная возможность... Сохранить, иначе будет идти политика полного геноцида и уничтожения русского советского народа. Нет у нас другого пути, как прийти к истокам правового государства. То, что сейчас происходит, это вне правового поля, не в интересах людей, советских граждан. Спасибо вам.